Приветствуем вас в интернет-магазине «Хитсад». Коллекция гномов для декора дачи, детских площадок стала давно популярной товарной категорией. Веселые и смешные фигурки для сада украсят, оживят ландшафт и поднимут настроение. Куда их разместить? В цветнике, на любой зоне отдыха или детской площадке. Можно собрать коллекцию схожих гномиков и создать целую семью. Гномы отлично смотрятся с фигурами грибочков. Их тоже большое множество на нашем сайте. Красные мухоморы, сказочные модели с окошками смогут замаскировать к тому же неприглядные места на дачном участке. Садовые фигуры гномов и грибов в обновленной коллекции на hitsat.ru